Я серьезно, дорогие армяне, перестаньте говорить мне об этнических чистках и о том, что вы защищаете родину. Вы воюете на территории Азербайджана, откуда были изгнаны сотни тысяч человек. Агдам – наиболее наглядный пример содеянного вами. Об этом на своей странице в Твиттер написал немецкий журналист-исследователь, ответственный редактор отдела политики издания Байлд, Юлиан Робке, поделившись кадрами Агдама до и после оккупации. «Не нужно прикидываться несчастными жертвами и выставлять себя непонимающими, отчего якобы азербайджанские террористы нападают», — автор иронизирует над армянскими высказываниями. «Вы сражаетесь на их земле, а не наоборот», — отметил он.